ха ха ну что собаки съели мы вас взломали youtube взломан мы захватили весь мир а америка, сдохнет америка сдохнет от голода я обманул ару 20 я удалил второй канал ару 20 youtube тебе хана рекламная, что э, это? реклама, реклама и ничего кроме рекламы реклама, реклама, реклама и ничего а что ты, это есть, че, ля, это кликбейт слуш, ты кликбейт, так нечестно, давай посмотрим это кликбейт а точнее, враги это говорит на аноним 666 вы ютуберы, что богаче меня сто тысяч раз Продолжайте снимать видосы и пичкать туда рекламы. А вы, подписчики этих ютуберов, страдайте куча рекламы. Рекламу не заблокировать. Ну а если блокируете ее, с вам скоро всем будет конец. <социт> <социт> Это шедевр, это шедевр! Это шедевр! Это шедевр! Я подписываюсь, ребята! Я подписываюсь! Это шедевр! Я подписался! Это шедевр! Я подписался! А вы, ютубер, я подписался! Это шедевр! Ля, пацан может делать контент, а что у него еще тут есть? Да, ютуб тебе хана, да! Так, а тут что? ха ха ха ха ха Ну что, собаки съели? Мы вас взломали. Ютуб взломан. Мы захватили весь мир. Ха-ха-ха. Ля, это жестко. Это же лайк однозначно лайк. Однозначно лайк. Все, лайк. Давай, давай. Ля, ребята. Подписку я оформил уже, да? Ребята, если вам очень интересен этот канал, для давайте комментов ты кто Это. Это по факту. По факту. Это по факту. Это по факту, пацаны. Оставить комментарий. Это по факту. Это по факту просто. Ля, что тут еще есть интересно? Ля, фразы корон не хватает. Это просто категория реально жестко. Так, давайте посмотрим, что тут еще. Тут. Так, YouTube тебе хана мы посмотрели. Тут еще суки. А почему вы не подписались на мой канал? Прикинь. Суки, а почему вы не подписались на мой канал? Давай посмотрим. Че тут? Что тут? Итак, суки, а ну почему вы не подписались на мой канал? Еще, если вы не подпишетесь, я Стащу у президента 15 миллионов рублей. Ясно? И вашей России будет капец. Крым останется в Украине, а Донбасс будет уничтожен. Америка сдохнет от голода. И от коронавируса подохнет две трети человечества. Если вы этого не хотите, пожалуйста, подпишитесь на канал. Ясно вам! А если не подпишитесь, меняйте на себе. Ясно? Я жду. Вы что? Итак, суки, оно... Америка! Америка сдохнет! Вы что, все умрут от коронавируса? Быстро все подписались на этот канал, вот этот видос. Быстро все подписались, мы все сдохнем. Мы все сдохнем Мы сдохнем все Вот этот ребят, быстро подписались и лайки поставили Вы что не понимаете? Мы все сдохнем Бля, 7 подписчиков у него уже Блин, ребята, давайте спасем человечество от коронавируса Алло Я обманул АРУ-20 Кирилл, здорово, братишка, здорово, брат Держи аплодисменты, welcome to you Дарова, лейтсер, здорово Бля, ребята, мы тут просто ржем в голосе, ну, реально. А тут, а это что такое? Я обманул АРУ-20 ха <смех> <смех> Ору 20 ну ты и вашара. Ха, думал, что я по-настоящему могу взломать канал 20-20 поколений, который называется участник протеста против коронавируса. Ха, я только лишил тебя доступа к нему. Сам канал остался. Я тебя обманул и лох и чмо, козел И Питер. Ха -ха -ха. Что ты идешь, человек? Что у, тебя в что у тебя в голове? Вы говорите, школьники дружелюбные? Что? что? Это вообще откуда? Ля, ты под бутиратом? Да, ты под бутиратом, что ли? Ты клей нюхаешь? Ты нюхаешь клей? Или что с тобой не так? Ты под ацетоном что ли? Ты под ацитоном, я не, по не понял что это такое я удалил канал 2 а 20 только что тут у него еще база дорого дорого а я взломал твой второй канал ору 20 и узнал кто ты такой ты будешь следующим если на твоем канале не наберется 500 подписчиков если не наберется я удалю твой канал и твоя цель будет. Что? Описание, ребят, О описание. И и не описание. Запомни, ты никогда не наберешь 500 подписчиков или более. Ты никогда не станешь популярнее Вангаи. Почему? Все подписывайтесь на мой канал. Я не могу, вообще. Это просто жесть какая-то. Ребята, смотрите, какое описание к видео, ага, ребята. Ага, ага. Описание к видео. Да мы так морем база, братишка, мы просто ржом в голос, смотри. Отвертка, если ты это читаешь, ты лох. Из чемо? Отвертка, если это ты читаешь, ты лох и чмо Вот, вот его написано Отвертка, ты, если ты читаешь, ты лох и чмо А это что, цель моего канала, ребята Мне очень интересно цель этого канала узнать Цель этого канала, ребята Цель канала Аноним 666, ну-ка Всем привет, это Аноним 666 Я новый ютубер Я создал свой канал, чтобы заработать чтобы стать популярней Ивангая, но это я делаю не для халявы, а для а для того, чтобы наше село разбогатело и жило вечно. Я достигну этой до цели во что бы то ни стало. Я не могу, чтобы стало село разбогатело. На мой путь без моего разрешения будут заблокированы. Чтобы повесело, говорю, Это я... все, что я сказал. А попрошу я вас кое-что сказать. Подпишитесь на канал. А, Я не могу, капец это Я всё. стал ютубером, а -а -а. Что, чтобы мое село Разбогатело, ля, это шедевр Это просто шедевр, это шедевр Ребята, шедевр Не, вот это мне очень понравилось Оставить комментарий, мне вот это я стал ютубером, чтобы Мое сил разбогател где-то. Вот, вот, вот, ребята, те, кто новый, подключился, ребята, очень прикольный, достойный канал. Смотрите, как надо, ребята, как нужно создавать пиар-компанию для своего ютуб канала для нового, э, молодого, развивающегося бизнеса, для нового, молодого контент-мейкера, ребята, это лучшая мотивация. Послушайте, ребята, гуру мотивации. Гу, э, гуру, как набрать подписчиков, понимаете? Опытный ютубер. 7 счастливых а, а, миллионов подписчиков учится. Просто я не могу. Вот это шедевр. Итак, суки, а ну почему вы не подписались на мой канал?